Заработок в интернете И сегодня в этом видеоролике я вам покажу новый проект под названием Speed Flip Он предназначен для заработка без вложений Сразу же после регистрации советую обновить свой аватар, подтвердить почту и обновить данные своего аккаунта Зарабатывать вместе со мной на этом проекте очень выгодно Так как я установил 80% процентный авторифбэк для всех моих рефералов Далее мы переходим во вкладочку заработок И здесь мы можем зарабатывать сразу несколькими способами Это серфинг сайтов, автосерфинг прохождение тестов выполнение заданий вк и youtube я уже автосерфинг смотрел это очень удобно и можем получать с помощью него полупассивный доход и сейчас я покажу как же зарабатывать нам на серфинге сайтов например нажимаем на вот этот серфинг у нас он прогружается, и мы должны подождать всего лишь-то каких-то 30 секунд. Ждем. Так, отлично, мы подождали 30 секунд, теперь нам нужно разгадать капчу. Отлично, мы ее разгадали, нам зачислены денежки, выходим отсюда, обновляем страничку. Да, все действительно зачислилось на наш баланс. Также на этом проекте присутствует карьера, различные конкурсы, конкурсы от реферера, реферальная программа, естественно, там несколько уровней. Ну и, конечно же, существует онлайн-чат, где мы можем переписываться с другими участниками данного Проекта. Далее идем во вкладку «Ежедневные бонусы». Здесь мы можем получать деньги и рейтинг каждые 24 часа. Присутствует ярмарка рефералов, где их можно покупать. Это своеобразная биржа рефералов. Далее мы с вами переходим во вкладочку «Вывод». Выводить все наши денежки можно на «Payer», «Advanced Cash» и «WebMoney». Минималочка у нас 1 рубль. Я уже сделал отсюда выплату. Сейчас мы переходим на мой «Payer кошелек» и все это дело проверяем. И да, как мы видим, мне действительно пришла выплата. 1 рубль 3 копейки. «Payment to speedflip.ru». Отличненько, все действительно оплатит, сайт абсолютно годный, проверенный, ссылочка на него есть в описании. Благодарю за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.